Друзья, всем привет, с вами вновь Геннадий Стомин. Передаю привет сразу всем своим подписчикам, не подписчикам, тоже передаю привет, всех крепко обнимаю, целую. И в течение нескольких своих видео я буду рассказывать о том, как с помощью цементной смеси, либо гипсовой смеси можно сделать классные вещи и для декора, и для кухни, ну в общем для всего, что душа захочет. Ну и не будем долго тянуть резину, как говорится. В сегодняшнем видео я покажу, как вот из этого места этой пластмассовой штуки можно сделать красивый дозатор. Так что поехали! Первое, что необходимо сделать, это отрезать в упаковки из-под сока, после чего помыть ее хорошо тщательно и насухо все это вытереть. С маленькой бутылки, которая будет в качестве резервуара для жидкости, необходимо убрать этикетку, открутить крышку и отрезать кольцо, оно не пригодится. Упаковка тем временем высохла и я для себя решил, что будет более эстетично и красиво, если дозатор будет стоять немножко под наклоном. Для этого наметил, где отрезать наискосок и после чего с помощью ножика, конечно, же, все это прорезал. Потом донышко вставил в саму упаковочку и с помощью скотча все это заклеил, чтобы цементная смесь нигде не вытекала. Упаковку обрезал до размера бутылки, чтобы было удобнее заливать смесь, ну и красивее смотрелось. Для того, чтобы приготовить смесь, необходима глубокая емкость, куда высыпать необходимое количество сухой смеси, разбавить ее водой и тщательно все это перемешать. Бутылку мы помещаем в упаковку, после чего начинаем добавлять смесь в нее, постукиваем, чтобы не было воздуха, чтобы все полости были закрыты. Бутылка будет у вас выходить наружу. Для этого необходимо залить воды, закрыть крышкой, чтобы придать ей больше вес. Также опять постучать. После чего я бутылочку наклонил наискосок, чтобы удобнее было пользоваться дозатором и приклеил это все на скотч. И можно вставлять на 24 часа. Спустя сутки форма застыла. Теперь необходимо снять упаковку. С помощью канцелярского ножа немножечко подрезаем. И она легко снимается. После чего уже с помощью шкурки необходимо зачистить края сверху. Там где цемент немножко вылез. или В общем неровные края сгладить. Ну и после этого выливаем воду и протираем тряпочкой, чтобы покрасить. Дозатор я взял из бутылки, которая у меня была с чищим средством. Необходимо просто отрезать по длине трубку. Ну то есть вставляем ее, смотрим, какое расстояние и потом отрезаем. После чего крышка также необходимо ее по размерам сделать. Она у дозатора чуть больше была. Ну, Ее по кругу также обрезаем, чтобы она хорошо прикручивалась. И можно сказать, наш дозатор готов. И остается только покрасить. Краску я использовал водоэмульсионную. Ей же красил я стены на кухне. Специально она для кухон. Не боится влаги. Хорошо защищает поверхность. После того, как высохла первый слой, я перевернул заготовку покрасил донышко но ну, люблю чтобы было закрашено везде ну и так я покрасил дважды два слоя после чего взял вот, такие защитные для табурета кругляшки наклеил ну и можно сказать дозатор готов друзья ну вот мы и сделали наш дозатор такой современный красивый из цемента точнее цементной смеси с Ножичками такими, чтобы он устойчивый стоял и не царапал никакую поверхность. Ну, допустим, поставим его сюда. Очень даже здорово. И необычно. У многих, я думаю, даже будут возникать вопросы, что это такое, а где мы это взяли. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. С вами был Геннадий Стомин. Пока!